еще поудих. Ну вот первая речка. Чего был? Не был несколько лет. Так. Знать не знаю. Оттуда-то по ней можно. Тут выскочить. Возможно, и дно хорошее. Кто-то едет, наверное. Сложно. не остается сколько лет назад буром здесь я бензогенератор включил и хита все нет хиты на этом камне на подъезду надо ехать раньше. напрямую можно А там яма, да? Ладно. Поедем, чтобы не рисковать слева. Открышивал. Uh -huh. Хороший эрске. сухое было можно было там попробовать ну, зачем все эти опыты? лето сухое было. Ближайшими дождями она еще и не наполнилась. Пошла осень. Сейчас вот всякие всякие птицы на дорогу выходят. Гальки клюют. Вот одна уже спорхнула, но не успел. Не успел заснять. Есть красивые, конечно. Последний раз помню тетерев. Такой красавец яркий. Как попер тут такими крыльями. О! поездка доносит скорее ознакомительный характер. Со временем под старость начинаешь уже, ну, в общем вспоминать всякое разное ностальгия, но вот когда едешь, все равно такие вещи надо проверять, а вдруг, а вдруг, а вдруг вот ничего нет Видно, что эта вот сторона тут кварчик вроде как. идет так где-то еще он там он поваленные были так это вроде просто сломано нет есть корень пойдем прогуляемся Грибов, не ягод, сухо было. ягод было немножко. Черника висит еще. Это тут наломала деревьев-то. Да, черненький скок. Но она уже такая водянистая. Конечно, такой грунт здесь, видите, плетняк корни-то не могут зацепиться. Нет, ничего здесь нет. Ну, вот это уже третья речка пахнет. Обычно тут самое же За ней он там. Хотя вот здесь вот тоже было плохо, но повезло, значит. Третьей речки нет. Сухо, все. Ладно, посмотрим, как за ней. Ну, все высохло, напротив. Не речка, а. вот, Что значит лето? Я такого не помню. Тут обычно плыть приходилось. езду въезду в или прямо. Потому как... Лето около десятки назад я сидел и тут, и тут. Эх, пойдем, смотреть. Где я только не сидел. Здесь тоже. Здесь вроде неплохо, а там такая болотина. Так, смотрите -ка. смотрите, как сухо. Правда вот сюда вот свалишься и тогда да одним колесом залезешь и долго будешь убираться ну, это копия двое дальнего. Но не будем останавливаться. Времени нет уже. Ну вот там шурпы. разоруженная, чтобы никто не упал туда это кварцевая жила на экземпляры. здесь и неплохие экземпляры нужно работать ребята работать нужно тоже ведь тоже Да, можно поработать, но не сегодня. Сегодня другая задача. Да, интересно, минут пять-семь-десять потратим Пать не надо корни деревьев смотреть не надо Вот идешь по этой полосе смотришь вот эти нашел я кварц а вот это минерализация вот все значит вот здесь вот Кварцевая жила, но ну, может быть клыком еще растащила. Ну, в принципе, лопатой можно заглубиться. И подсечь жилу. Красота. Подсекевши. Кварчики пойдут. Эх. но наша задача не такая. Вот так вот пока до места доберусь. Это ребята аду. тут все что может быть. Все что может быть. Ну вот, очень смахивает на пигматит, не явно выраженный, но бывает и такой. Бывает и такой. Больше, конечно, на пигматоид тут, но... Где моя молодость? Раньше также на вырубах нашли жилые. И вперед с Александром Владимировичем, гем который на сайте это Хитоврала. Так. Вообще, дуйское пигматитовое поле, это, ну, очень интересно, ребята. Наравне, собственно, и с другими уральскими. То, как макруша, или там, итальян со своими аметистами, ну, эти уже что тут вот. что, что? интересно что надо копать на халяву тут вряд ли что О, пигматит ребята мелкая графика вот это покрупнее вот он пигматит видите вот червячок знаю видно не видно вот он вот тоже вот червячки это эхтеглипты кварц такой формы Ладно, пройдусь, выключу камеру пока. Вот тут и шпат такой красноватенький. Красава. Да хватит. Ребята, шпат хорошевский вообще. Да. Тут недалеко уже от самой главной копии. От семенних. Ну, а здесь вот по-любому уже, видите, кварцевая жила проходит. А что тут навалено. Навалено. Кварц, вот она жила, прямо сплошняком идет. вот, вот. вот. Осталось за малым определить направление. Видите, чем хорош, хороша канавка, идешь и все увидишь. Вот она. Тут тоже кварц. Ну, полметра -то точно мощность есть. Больше, наверное. будем. Но ну, а здесь-то вот точно сто пудов уже кристаллы есть. Видите, вот. Кус... Кусочек кварца в рубашке. Тарам-тарам. Запомним место. чудес конечно, не бывает. Ясно, он видите, канавка кто-то подсекал в старые времена. Ну вот, пожалуйста. Наши деды тут работали уже. А мы тут по канавкам ходим, смотрим. Они уже давно все выкопали. тут жилки хорошо Да, видно вот. Видно, конечно, вот. то ли чудится, то ли кварц с гематитом. Вот, подсекал свое время. Не знаю, как здесь, но, вообще-то, всегда в килевой части, хороший кварц. Ну, имеется в виду чистый и с кристаллами. Вот тоже, видите, мелочевка тут сидит. интересные животки даже вот а здесь а здесь вот пожалуйста глину отмылый образец вам ладно идем дальше ну, на память возьму Дождь прекратился. Видно, что он еще нет, идет. Елки блестят. Там дятел где-то свое дело делает. Работает.